Всем привет! Бывает такая ситуация, когда вам нужно использовать какой-либо понравившийся шрифт с другого сайта, либо заказчик захочет конкретный шрифт с конкретного сайта, либо просто вам он приглянулся. И в этом видео я покажу, как вытащить шрифт практически с любого сайта. Практически, потому что на некоторых бывает защита и осуществить данный способом будет либо нереально, либо тяжеловато. В 90% случаев данный способ работает. Сразу небольшое предупреждение, то что использование шрифтов с других сайтов, если они являются платными, не освобождает вас от авторских прав. Так, так что, если, так, вас это сильно волнует, то можете купить шрифт. Цены на них, конечно, с учетом доллара нынче баснословные. Ну, а если вас это не останавливает, то поехали. Я покажу, как на примере сайта Тинькова вполне такой прикольный и аккуратный сайт итак, чтобы вытащить сайт нажимаем клавишу F12 я использую браузер Яндекс также этот способ подойдет для Google Chrome и думаю, в принципе практически для любого браузера я использовал данный способ в Mozilla и в Explorer просто там немножко другая комбинация клавиш так, у нас открывается так называемый инспектор браузера, по-моему так. Что мы делаем дальше? Мы ищем такую вкладку как Network. Вот есть Source. source Здесь можно посмотреть картинки с браузера. Правда, вернее, сайты не все это позволяют делать, но если поковыряться в сайтах, то можно найти и картинки, например, SVG и так далее. Ладно, это тема другого видео. Ищем вкладку Network, тут пока у нас ничего нету, нажимаем Ctrl-R, либо просто обновляем страницу. Fonts это у нас как раз таки формат шрифтов. Вот у нас появляются все шрифты, здесь также можно посмотреть все изображения, которые используются на сайте. Вот. Нам нужен, нужна вкладка фонд и здесь у нас появляются шрифты, которые используются на данном сайте. Шрифт у нас называется прагматика. И есть разные начертания. Теперь выделяем. Нет, выделить, наверное, не получится здесь. Все. Ладно, давайте по одному. Выбираем шрифт, нажимаем правой клавишей мыши и выбираем Open Link на FTAB. У нас происходит скачивание шрифта. Давайте я скачаю на рабочий стол, папку создам. сохраняем наш шрифт хотя парочку сразу сделаю для примера второй точно так же open link и сохраняем туда же но есть одно но хорошо когда у вас шрифт сразу в формате ttf либо otf вы можете его сразу установить о том как установить шрифт у меня есть видео на канале где нибудь здесь ссылку прикреплю, кто еще не знает сейчас у нас формат wav2 WoW так просто его не установить поэтому нам нужен конвертер или конвертор, как правильно. Так, у меня есть такой сервис. В отдельную папку с сервисами. Называется он Online Font Converter. Ссылку на него я также приложу в описании к видео на YouTube. Вот, у меня здесь сразу выбран формат TTF. Либо TTF, либо OTF они подходят для использования в Photoshop. Так, далее нажимаем Select Fonts и выбираем наши шрифты, которые мы скачали. Можно их сразу выделить и нажимаем далее дон у нас происходит конвертация окей здесь вы можете его сохранить либо пожертвовать дать донат автору save your phones и нажимаем скачать sorry кстати за мой английский так у меня установлено так что сразу открывается при скачивании архива сразу открывается минерар я нажимаю сразу извлечь и выбираю папку у вас по умолчанию, скорее всего, просто скачается ваш шрифт. Окей. Блин, дурацкая функция, кстати, надо ее убрать. Вот у нас, извлек сразу архивы. Выделяем и нажимаем «Извлечь». <coughs> Заменяем, извлекает у нас папку одну. Вот конвертер файл, вот они, с красавчики в формате TTF. Теперь можем их просто выделить и нажать установить. Прагматика веб Book называется наш шрифт. Все, установились наши шрифты. Можно перейти спокойно теперь в Photoshop. Давайте я создам какой-нибудь файл для примера. Опа, и выберем шрифт Прагматика. Вот у нас Прагматика Web. Блок фриланса. Воля. Вот шрифт. Вот два начертания, которые мы скачали. Огонь. Текс. И вот он. Ну, как мы видим, у нас скачался шрифт. Еще раз повторюсь, все, что если вам позволяют, например, финансы покупать шрифты, то вы можете посмотреть просто его название на сайте, и потом перейти в Google вбить купить и приобрести данный шрифт но я думаю таких фрилансеров у нас единицы которые могут себе позволить покупать платные изображения с фотобанков, шрифты и так далее я к сожалению не отношусь к данным фрилансерам. я могу покупать только позволить программы некоторым и изображения через сервис Дис. о нем я также записывал видео, ссылка будет в описании, может кому будет интересно. Так, видео у нас записывается, окей. Блин, вот у них косяк, белым цветом бы написали, было бы намного лучше. Ладно, это я, это я уже, мой перфекционист включился. В общем, все, на этом видео мы заканчиваем, подписывайтесь на мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и не забудь подписаться на YouTube канал. Всем пока, до следующих видео уроков.